не контролируется вообще а так играем будет да, босик э, какие-то лучики какие-то войды соответственно выходим 3 2 1 пол температура mm. так вон видите лучи какие а это мобики рожаются мабы есть... да, подгриппываются это радует мне кажется лучи... Не босс еще. Ну вот. типа, ну, там там еще какие-то новенькие МБ. Касты можно кекать. По кайфу. А, это этот. понятно. Это СПГ, короче, босс. Энергия перекидывается между тобой. Да, анимус. А, не она надо, перекидывается, анимус. да? Она, она просто. Вот. Это босс сам заряжает. Так, новенький это этот парень. большой пацан. Вышел. А что если вот в эти квадратные клеточки завести мобов? Нихуя, Я не это зоны просто. Это нас пиздет. Еще челюбаса далеко с взрыва кастует. Блин, нужно, короче, биллярды да? да Нет, талант нужен на крип. Ну, Ой, который... Там он, же, он, что него... он что то Он что-то делает. надо что-то какой-то должен. Так. Да, в него Урон от обнаженного сердечника уменьшен. Сейф. Мы его, наверное, не должны юзать, потому что температура сердечника еще не достакалась. Ладно. Нагрей его. Всего 64. Типа сюда надо будет... зайти. энергии мы в него должны забежать. Да, скорее всего. Там он новый, этот самый страш. Там оба скоро закончится. А, вон еще один Не переживай, хватает. Не вот только давайте без больших алемов потому что это... херня Ты о чем? Они там у тебя Но на меня агро было, я пыталась выжить. Скоро заходить будем. Платформа, блин, такая еще большая, еще. как в цапе на первом боссе. А да еще рано, куда вы заходите? Сейчас, сейчас уже будет, мы сейчас мобов убьем, и будет сейчас 10. 10 Вот сейчас 10. Да, и хули. Че? Заряжает, заряжает, подожди, подожди. Ну, сейчас будет мега бдэк. Давайте шару поставим на всякий. Всё получается? Oh. Wow. вот, бдыщет, бдыщет Там под ногами говно какой-то Вот, все, погиб Челик, теперь больше нас не защищает ah, Остался один, смотрите, было четверо, остался один Осталось Я какую-то шляпу взял Танк скинул бежит Так, и что будет, если взять вот этот сердечник? Воребус его да. везет. Канул, мы демобов да. должны 15% ХП больше снимать сердечникам. Что такое? Да. да он нет, он просто берется. Да, под ноги <смех> нестабильный сердечник. Так. Пойду отнесу. Сам. Я его куда понес? Туда. О, тут появилась детонация. Да, он видишь. Туда надо нести. Mm. Очевидно, куба. Это самый нелепый вообще босс из всех, которых я видел про накрутку. с первых... А вот сфера лежит. Пойду-ка я понесу и и что, куда это? Жадный. Там, откуда луччиком стреляет туда. Да, вот, вот откуда луччиком стреляет туда. Не а два, да, осталось последних. Там они вон просто так появляются. Там кнопка появится, нажми. Ого, я там урона нанес много. Накрутил Стал. опять, да? Кончилось. Не бегайте с лучом. Вон, видишь, что делаешь? А я хотел из просто вынести. О, еще один. Ну, это ластовый вообще, по идее. А, не, смотри, там просто появляются... Не, человек. мелкие появляются просто, но они вообще... Вот и часовой вот этот большой тоже появился из ниоткуда Прячемся. Прячемся. Да еще раз. Вот теперь. Вовнутрь зайдите, моба. Где мое сердечко? Обнаженный сердечко. Все, попытки закончились, получается. Может надо что-то сделать с этой стрелочкой, чтобы заспавнить сердечко? Не-не, это просто это. Это просто будет, да-да. Получается, танковского убить? Чё? Вон открылось, я что то Вот открылось. Я, я, я боюсь колес. Подожди, это сейчас наверное, босс будет. Вон, смотри, ссори. Ё-ка-теть. Нихуешь? Ага. Красивый. А вот теперь, может... Интересная подводка к боссу. И нам надо его убить до разогрева, или? Разогрев на 15% начнется, и типа будет стоять нас, а как Раден в Престоле Гросс. То есть, короче, кдшки надо было сюда оставлять. Упс. Ладно, Понимаю. я спас вас, ребята, резните, пожалуйста. Я словил три шарика этих. Молодец. А чем ты нас спас? Я словил три шарика. Не, не из... <связь> забери, забери, забрал. забери. Как это никакие, не зашли? <связь> <связь> <связь> Когда тебе плюс визу рот будет, скажи, короче, заберу. <связь> Я вижу, да, на тебе два стака. <связь> <связь> Они под бабом собираются. Это высокая энергия. Че, тобой? Забирай. И <связь> че там? Я сложил это за одного удара, ты. Ты на тарагра что ли пришел? Да. О, еще есть резкаих. Все резы для медведей. Больше нет. Получается, медведь в машине может сгореть три раза. Угу. сверки. Забирай. А, ну я понял. Ну каст, он костом короче плюс визрон накладывает. Просто я не прожался. Надо было вывести. Ну, его да, логистер. А, это рано еще, это не то. А, да. Первый ран. А это механика класса Что, Сбежали Сбежались под босса, а у началось. Я так понимаю, просто, просто пиздимо. Гера, бурсты и все такое. Геру-то называют в ребят? Здесь очень динамичный бой, я думаю, откатится. Пороче, босс хуйня, да? Гера. А, слушайте, а может сердечники из этих четырех роботов как раз кисаурами выпадали? Нет. Мы Это нужно относить гарантированно, туда. иначе босс вообще не выйдет. Просто тут надо хилить, давать, давать все, что есть лички. Уже ничего не. Кажется, больно. Не ну под героем да. без гиро. Под Под убили ну, с головой. Давай, Симай, буду звать тебя Симай. Угу. Еще, добейте где нибудь хп чтоб я тачнул Сейчас добивай, братан, добивай Ну 500 хп это сильно, yeah, это сильно много Все, yeah, хорват, хорват, поднимайся, пить братана Ну, Харват, ну как маленький Ты правда динамичный сильный на бой на 10 минут ну я не выживу такую херню ты сможешь. Да давай. Ты, ты один остался? Умрем, перезапустим. А, я я пойдем... тебе о чем говорю, Чай, ты фил, минут. Один. я один остался. Нет. Ты сможешь. Я не могу этот кабород бы, похилить, поэтому. Трапатый дворец. Да, Лучше б ты меня бы хилил, короче. Я просто бы точнул Мы же не будем его снова ну, нормально. Таймер 10.06. Все, все нормально. Еще раз популем. Нормально. А -а -а. Первый босс будет 10 <с минут. Отлично.